Всем привет вы на канале заработать в интернете и в сегодняшнем видео я хочу сделать апгрейд в проекте petshop.vip. здесь нам при регистрации дают 15 USDT и чтобы здесь начать зарабатывать нам нужно купить собаку вип уровнем номер один она стоит 25 долларов то бишь нам нужно сделать депозит на 10 долларов и ежедневно мы будем зарабатывать по доллару 25. И данный депозит он работает до того момента, пока будет работать данный проект. Здесь вот расписаны все тарифы. У меня здесь куплен тариф VIP 1. В этом видео я хочу купить VIP 2 себе. Чтобы его купить, нужно пополнить счет. Я это уже сделал. Вот на балансе у меня 85 долларов. Чтобы пополнить счет, нажимаем либо же на ресурс баланс, либо же вот здесь ресурс. Переводим в эту сумму, которую вы хотите пополнить в USDT TRC20. И деньги зачисляются на инвестиционный счет. А это деньги, которые я могу вывести. Вот это деньги, которые я уже заработал. Вот если мы посмотрим я четыре дня в проекте и ежедневно здесь снимаю прибыль по доллару 25 я хочу немного больше здесь зарабатывать vip 2 у нас платят 5 долларов и один цент окупаемость примерно с этого проекта 8 дней он новый свежий что она ну, как, как будет дальше посмотрим окуплюсь я не окуплюсь если вы будете заходить Думайте своей головой, за все свои инвестиции и деньги отвечаете сами. Итак, перехожу вот в собак, счет я уже пополнил. И чтобы купить собаку, надо нажать вот Buy Now. Нажимаем. И здесь нам пишут, она стоит 85 долларов. 5 долларов ежедневно и 365 дней она будет работать и приносить прибыль. Нажимаем Buy Now. Итак, я купил собаку, перейду сюда вот... Счет, видите, обнулился. Еще раз собаки перейдем. Вот, я уже на VIP уровне номер 2. И мой ежедневный заработок будет составлять 5 долларов. Если мы перейдем в ежедневный заработок. Здесь видим, капало мне по доллару 25. Когда я сделал апгрейд, теперь мне капает по 5 долларов 10 центов. Вот мой баланс. 19 долларов за 4 цента. Я их сейчас могу снять. Здесь также чуть-чуть партнерские отчисления капнули. И давайте сейчас я эти деньги выведу. И мы убедимся, что данный проект он платит. Нажимаю кнопочку «Виздров». Здесь мы вписываем транзакционный пароль, который мы придумывали при регистрации. А здесь нам нужно вписать сумму для вывода. В моем случае это 19 долларов 34 цента. И нажимаю кнопочку «Вывести средства». Итак, вывод успешный. С этого сайта вывод приходит, когда инстантом, а когда нужно подождать 30 минут. Давайте сейчас, когда вывод мне поступит, я продолжу данное видео. Итак, не прошло и двух минут. Мне пришло письмо на почту. 19.34 у меня уже на кошельку. Это все в долларах. Данный проект платит. Кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. Переходите. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе со мной. Всем вам желаю больших заработков в интернете. Всем хорошего дня и всем пока.